Всем привет! Вы смотрите телеканал Форума свободной России". в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас писатель, политик, поэт Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Добрый день. Вот прямо сейчас в это время происходит столкновение на границе Беларуси и Польши между мигрантами, которых туда завез и провел границы Александра Лукашенко и польскими пограничниками. Причем столкновение довольно серьезные, там используется газ, водомет, ну и так далее впечатление таких достаточно жестких столкновений. Я не видел, чтобы ты когда-нибудь вообще высказывалась на эту тему, поэтому хочу спросить тебя в эфире. Что ты думаешь об этом миграционном кризисе и что вообще с ним делать? Ну, я, во-первых, не раз высказывалась о проблемах мигрантов и непосредственно об этом кризисе. Несколько статей назад писала и писала о книге Нуне Бородиян, где она рассматривает вообще мигрантов, в принципе, их истории. И, кстати, там описано как они переходят границу, это было очень актуально в контексте происходящих событий. Но это какая-то жуть, а не жизнь. Это новые персонаж Камьё, это новое посторонние, только они страдают без всякой экзистенции. Достаточно самого быта, самого ада, такой жизни, чтобы просто полностью выпасть из современного социума. Этим людям можно только посочувствовать, но конфликт на границе с с Беларусью, это конфликт инициирован, во-первых, в первую очередь не самим Лукашенко, этот конфликт инициирован Путиным, а иммигранты используются в качестве фактора дестабилизации, это из-за оброса агентуры и боевиков, и это, безусловно, инициатива России, осуществляемая руками марионеточного режима Лукашенко. Это искусственный конфликт, который намеренно нагнетается и на который Европа, безусловно, реагирует. Вот сейчас, например, упали акции «Газпрома» и падение. Это произошло на фоне новостей при остановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Это все напрямую связанное событие. То есть, Хорошо, я ну, сказать, а это, вопрос «что, что это, делать?», конечно, что делать. Ну, во-первых, поскольку это огромная человеческая трагедия, этим людям должны помогать и гуманитарные организации, и все, собственно, кто может им помочь. Но об этом надо кричать и говорить постоянно. И, естественно, надо давить на диктаторов, на Путина и на Лукашенко. Нет, но ну вопрос в чем? Есть две основные точки зрения. Грубо говоря, пускать или не пускать. Но мы не можем принимать решения за те страны, куда едут эти люди. Мы не, я бы, лично я бы этих людей пустила, потому что это вопрос, ну, как бы сказать, больше гуманистический, чем локально-политический. А что делать? Заставлять их находиться в тех условиях, в которых они находятся, чтобы они метались туда-сюда, погибали, умирали. Заражались тем же, кстати, ковидом и так далее. Да, пускать, а потом как-то решать вопрос на месте. Но это не единственная форма решения, это диктамия, не единственная форма решения проблемы. Проблема не будет решена, пока дикта, диктаторские режимы не будут ослаблены и разрушены. То есть ответ на этот это разрушение диктаторских режимов Путина и Лукашенко? Ну, глобально, в общем-то, да, конечно но иначе будет история не с мигрантами, а с кем-то другим. И так до бесконечности. Это просто оказалось самая уязвимая группа. А что ты вообще думаешь об этом тандеме диктаторов Путина и Лукашенко? Один уличный, другой дворовый, как говорил Лукашенко своему российскому коллеге. Я думаю, что Лукашенко это такой совсем уже комиксовый диктатор. То есть он как бы, он такой первопроходец, он делает, позволяет себе делать то, что хочет позволить себе сделать Путин. В Беларуси это такой плацдарм для наработки каких-либо дикта диктаторских практик, в общем-то, для самого Путина. И, естественно, Лукашенко в отрыве от Путина не существовал бы и не может существовать. Предлагаю э, перейти к теме ковида, о которой ты очень любишь писать и много пишешь, действительно. Вот в одной из последних статей ты э, сказал интересную вещь. Но ну, как часто это бывает, как бы иносказательно или даже недосказательно, а, я сейчас позволю себе прямую цитату. А бессознательно власть подрывает себя, буквально гадит свою колыбель революции. Это своеобразная историческая рекурсия. Избрать именно Санкт-Петербург в качестве тестовой площадки для принудительной вакцинации – шаг фатальный. Что ты имеешь в виду? Я когда-то писала, что... Вот ваш Бог мертв, это опять я назоветь на это метафоры. Бог мертвый, подлинное имя Бога ⁇ это инерция бытия, которая, собственно, все и длит. Но теперь э, место Бога, можно сказать, занял ковид, причем такого негативного Бога, такого э, э, зловещего демиурга. И э, всякая диктатура, ориентируясь на него, полагает, что если ковид есть, то дозволено все. Что же касается каких-либо ограничений, связанных с вакцинацией, и началось это, да, как ни странно и символично, с Санкт-Петербурга и ограничения относительно людей старше 60 лет и принудительной вакцинации, это своего рода опасная провокация, которая постоянно устраивались именно в этом городе, начиная от революции, заканчивая блокадой, которая во многом была инициирована и поддержана самими большевиками, потому что постфактум стало известно, что запас продуктов там все-таки есть. И если это такой взрывной город, то действительно, ну вот как я и написала, зачем же власть гадит свою собственную колыбель? Она подрывает свои основы, она, она хочет с ними и отождествиться, что вроде бы как они не имеют отношения к революции, но путинская власть полностью проистекает из большевистского переворота, и поэтому их туда, да, бессознательно тянет. И они устраивают вот такие выходки, которые очень опасны. Но мы сейчас уже сами видим, что люди выходят на протестные акции, и ковид, как я писала и говорила раньше, может стать революционным триггером. И такие ограничения, касающиеся, они же прикрываются гуманизмом, они же говорят, что это благо других, они практически издеваются над теми, кто не хочет вакцинироваться. И даже либеральные радиостанции и либеральные деятели просто глумятся над тем, кто отвергает вакцинацию. Их опять повторю, что их называют антиваксерами, но это не антиваксеры, это люди, которые испытывают скепсис. Именно относительно вакцины спутника, именно относительно вакцинации против ковида. И очень неприятно то, что происходит, а происходит буквально следующее, что часть либералов и системных либералов на известной всем либеральной так называемой формальной радиостанции ведет себя довольно агрессивно ко всем, кто высказывает какой-то скепсис, и фактически ассоциирует себя с диктатурой. Буквально два дня назад там прозвучала следующая фраза, обсуждался отказ от госпремии Людмилы Петрушевской в связи с закрытием мемориала, и прозвучало буквально следующее. Но мы-то с вами должны вести себя как Путин с Петрушевской, то есть не замечать ее, то есть их, анти, а, так называемых антиваксеров, хотя этот термин, конечно же, абсолютно некорректный. Я так понимаю, ты убежденный противник любых коронавирусных ограничений, которые сейчас вводятся в России. Я имею в виду и QR-коды, и локдауны и тому подобное. Я не, вот опять, не хочу таких обобщений, я не противник любых ограничений, я противник неразумных ограничений. Я была всегда сторонником локдаунов, может быть, не глобальных, эпизодических, и, которые бы ограничивали э, хождение... Там, Во всяком случае, я не вижу смысла в разгар там, коронавируса, каких, не вижу смысла каких-либо там тусовках, посещениях театров и прочих бессмысленных мероприятий. Это вполне разумное ограничение. А вот насильственные ограничения, причем не подтвержденные ничем, не то что какими-то научными данными, они не подтверждены даже просто элементарной логикой, потому что вакцинированные люди также могут заболеть коронавирусом и также там распространять заразу, но почему-то с них там не будут спрашивать QR-код. Логики нет. И действия власти выглядят так, как то, что они желают протолкнуть некую инициативу, которая именно показывает их возможности, которая ставит одних граждан в неравное положение относительно других. Но о здоровье здесь речи не идет в принципе. Борьба с коронавирусом в России, на мой взгляд, проиграна. И единственная надежда на то, что просто вирус сам истощит свой потенциал, свой агрессивный и опасный резерв, возможно, это произойдет где-то через год, да и ряд ученых об этом говорят, и так все оно и будет, все как бы сойдет на тормозах. Действия власти оказались бессмысленны, но те, кто поддерживают эти действия, они фактически поддерживают диктатуру, потому что ни одна страна, ни одно государство, ни одна тем более диктатура, не откажется от выгодных ей ограничительных законов тогда, когда необходимость в этих ограничениях спадет. Ну вот насчет ограничений по итогам понедельника, то есть вчерашнего дня, правительство оказалось в очень странном положении в России, потому что законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте и в публичных местах Госдума отложила рассмотрение до 14 декабря. Получается, что а в Государственной Думе понимают, что в обществе нет запроса на такие ограничения, больше того, что в обществе есть агрессивная реакция на такие ограничения. Как ты думаешь? Ну да, похоже, что начали понимать, но то, что они начали что-то понимать, не гарантирует нам того, что все-таки эти радикальные ограничительные меры не будут приняты, потому что, как мы видим, Путин и путинский режим принимают решения и рациональные чаще, чем рациональные. Ну, например, опять те же обострения на границе с Украиной. И, кстати, возможно, я вот раньше всегда скептически относилась к реальной войне. Я всегда думала, что эти игры пограничные, они идут, собственно. Ну просто на истощение противника, чтобы человек, вклад... чтобы страна, чтобы Украина вкладывалась экономически, чтобы она нервничала, чтобы она отвлекалась, но самой по себе войны не будет. А теперь я не знаю. Вот действительно, исходя из странной абсурдной логики, что если ковид есть и дозволено все, и Путин действительно решил, что дозволено все, возможно и такое. То есть... То, что кто-то где-то принял разумное решение или подумал о чем-то рациональном, не говорит о том, что дальше все пойдет хорошо. Вот такие интересные новости сегодня есть у ленте. Противники введения обязательных QR-кодов в России запустили флешмоб «Путин, услышь нас». Ну и вообще, не только конкретно эта акция, вот когда забиваешь противники QR-кодов в Гугле там, ну или в Яндексе, сразу же выходит целый ряд новостей из разных регионов. Где-то проводится митинг, где-то где запускается флешмоб, где-то сдаются подписи губернатору. Как ты думаешь, из этого может вырасти какое-то большое массовое движение? Название, конечно, комическое, Путин услышно. То есть оно такое верноподданничество. Ну, как обычно у нас, да. Ну, в принципе, да. Но просто люди должны быть пожестче как-то по сейчас отстаивать свои права. Что удивительно, людям очень нравится нападать друг на друга, но им совершенно не хочется нападать на власть. А вот нападая друг на друга, они прям таки отыгрываются, вот как напали на условных антиваксеров. Условных, что повторюсь, что это слово вообще некорректно не и неправильно. То есть они теперь виноваты во всем. И люди прям-таки получают наслаждение, ища в них виновников всех своих бед. Но они, конечно, не являются виновниками бед. Люди боятся брать на себя ответственность, политическую ответственность, гражданскую ответственность боятся и не хотят. Я вот все-таки думаю, было ли у нас такое общество, или оно таким стало. Мне кажется, что не было. Но теперь я уже сама начинаю скептически относиться к 90-м, потому что я думаю, что действительно, возможно, люди получили свободу не особо за нее и борясь. И поэтому, ну как говорится, свобода приходит нога и уходит тоже. Но вот она и ушла. А тебе не кажется символичным то, что до долгое время путинский режим все-таки поддерживался большинством населения? И фактически сейчас на фоне коронавирусного кризиса власть оказывается впервые против большинства, против того самого глубинного народа, о котором всегда было принято говорить как о, об основе поддержки этого режима. И чем это все может закончиться? Ну, теоретически это может закончиться бунтом, да, мы знаем. требуется определенное время, конечно. Но может закончиться, почему нет? А тебе, как политику, не хочется обратиться к этим массам, к каким-то месседжам своим? Ну, да, только слушают ли нас эти массы? Эти массы, я так полагаю, пока все же смотрят телевизор, но я считаю, да, я обратился бы, конечно, к массам. И, возможно, через и какой-то их процент слушает наши эфиры. Я хочу, чтобы люди начали защищать свои гражданские политические права. Я хочу, чтобы они начали думать о, своем, о своей реальной жизни, о своем реальном будущем, о будущем своих детей, которого... Нет, прошлое поколение, я уже говорила пять лет вот назад о том, что меня уже большой скепсис вызывает 90-е, хотя раньше вызывали восторг, и теперь я понимаю, что прошлое, прошлое поколение оставило нам руины. А что оставит путинское поколение, я вообще не представляю. Они живут вот, день прожить и ночь приспать, я недавно писала пост, о том, как я ехала с довольно-таки молодым и модным таксистом, разговаривающим о Феливени и Епифанцеве и прочее, прочее. А, так он вообще как идеал правления представляет а, даже не Россию и не Путинскую Россию, а Беларусь. То есть, ой, это не шутка. Это все говорится на полном серьезе. Люди бессознательно сливаются с диктатурой, потому что они чудовищно боятся брать на себя ответственность за свою жизнь за свое будущее. Им кажется, ну вот как говорят про сумасшедших, что они в домике. Вот они как в домике под прикрытием диктатуры, когда спросишь, а что здесь ваше, какие ваши интересы, представит Путин или Лукашенко, а что вы здесь имеете, нефть, газ, это же все вообще не ваше. Они отвечают, что это вроде, что у них там какой-то свой частный бизнес. У свой частный бизнес здесь а, сегодня был, а завтра, мы, за завтра его не будет. А, власть отберет у людей все. А, все там последние сбережения и последние копейки. И, конечно, да, я хочу обратиться к людям, чтобы они учитывали а, то, что никто с ними церемониться не будет, никто их жалеть не будет, никто здесь. Они действуют в их благо, никто во власти не действует в их благо. И принимать и на Западе тоже никто не будет спасать Россию, как это происходило в те же то ли прекрасные, то ли странные 90-е. То есть им придется взять ответственность на себя, и хочу, чтобы они наконец взяли эту ответственность. Возвращаясь именно к коронавирусному вопросу, не смущает ли тебя тут факт, ну, по крайней мере, об этом часто говорят обращают внимание на это. То, что среди так называемых антиваксеров или противников QR-кодов вот всей этой массы людей, достаточно много людей с конспирологическим сознанием, в котором соседствует там и антизападничество, частенько и антисемитизм, и какие-то конспиративные теории о мировом правительстве, мировом заговоре ну и тому подобное. Мы понимаем, о чем мы говорим. Или ты считаешь, что это все-таки незначительная доля? Нет, не смущает таких людей не так уж много, как кажется. И кажется, что их много, потому что это каждый раз выглядит слишком экзотично и слишком безумно. Это просто маргинальные, необразованные слои. Я думаю, что такие есть везде. Чего такого в этом нет. Ну и наконец я хочу тебя спросить, что ты думаешь о тех политических процессах, которые мы видим в России, в частности я имею в виду... Закрытие мемориала пока не окончательное, но иск уже подан прокуратурой в суд. Скорее всего, он будет закрыт. Как ты оцениваешь эти шаги? Ну, это не только конец, завершительный этап реакции, как он должен быть. То есть, такой символический аккорд. Ведь на самом деле, ну кому мешал мемориал? Я думаю, что нет. Тут немножко со всех сторон преувеличена значимость, собственно, всего. Но информация она никуда не пропадет. Ее невозможно скрыть в постинформационном мире. Это действительно такой да, символический акт. И плюс это не только символический акт, это мы видим, как работает бюрократическая машина. Есть некий список людей, организаций, которые один за другим устраняются и будут устраняться и на мемориале. Естественно, никто не остановится, но мы не видим реакции. С одной стороны, какой должна быть реакция? Раньше люди выходили на улицы. Теперь, благодаря неправильно организованному протесту и проваленному протесту, проваленному ФБК на улице, выходить не только опасно, но и, скорее всего, бессмысленно. Того резонанса, который был раньше, еще учитывая запах, его не будет. А что делать? Люди не... Люди протестуют в виде коллективных писем и даже о коллективных письмах говорят, о господи, какие же это герои, ведь они потом чего-то там не получат от государства. Ну, для меня это смешно, что подписать коллективное письмо, это уже стало актом героизма. То есть, опять вернемся к 90-м, все-таки тогда, вот сейчас это очевидно, например, мемориала. люди такими не были у них были какие-то за, заправдочные реакции, сейчас я этих заправдочных реакций не вижу, они довольно номинальны. Возможно, это связано с тем, что вообще формат советчины и антисоветчины устарел сам по себе. Все-таки наступила современность, а, мы, а мы бы, при, нас вокруг все принуждает жить в формате там, 20, 30, 40, 50 и далее летней давности. А возможно это связано еще и с тем, что люди чудовищно устали, они чудовищно истощены 20-летней путинской диктатурой раз, двумя годами ковида, ковидом, самим постковидом, который дает им свои своеобразные реакции на организм и так далее. Люди чудовищно устали, им нужна какая-то встряска, повторение старых исторических кадров, ведь вот все, что происходит, оно ведь уже было. И оно не является встряской, что нужно. Ну, пока непонятно, что нужно, но из того, о чем мы говорили сегодня, повторюсь, что самым революционным фактором, наверное, является ковид, потому что ограничения, связанные с ним, и потери, которые понесет население в связи с ним, можно сравнить действительно с потерями там во Второй мировой войне, и какое-то внутреннее зверение, внутренний инстинкт самосохранения он должен вызреть, вызреть и проявить себя в форме глобального бунта. Просто, конечно же, большинству, тому самому глубинному народу, мемориал не интересен, а ковид касается реально их жизни. А какие-то признаки вот этого звериного инстинкта самосохранения, его пробуждения, ты видишь? Ну, знаешь, ли в Москве их сложно будет увидеть. Я думаю, что Москва не самый революционный город. Москва может быть революционным городом для среднего класса и была им в двенадцатом году, но это все было опять-таки успешно слито под руководством того же ФБК. Такие движения начнутся, скорее всего, в провинции, не в Москве, но я уверена, что они начнутся. Но ничего не бывает вечером, в конце концов, диктатура тоже. То есть ты думаешь, что вот этот затянувшийся коронавирусный кризис в итоге может прийти к тому, что вот эта волна просто возьмет и сметет Путина? Думаю, да, потому что это... И здоровье людей, и их жизни, и жизни которых детей, и это экономика, и это обнищание, и это прям все вместе. Ну что ж, спасибо большое. С вами были Алина Витухновская и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. До свидания.